Когда оценка столов? Короче, всем пока я спать. Хочу ББ. Привет, расстался с девушкой и решил зайти в гости к тебе. Клоунь. Сколько столько за Толю на дом? Даня, спасибо, что подарил трусы. Все еще ножу их. Я покакал. Даша, то подарил трусы. Все еще ножу их. Я покакал. Кот из лужи пьет, а дам, схожу в свой нещипский туалет с бумагой за 200 рублей. Я модер, смотрите. Я модер, не вы модер, я власть. Я над всеми вами, я могу сделать все что угодно. Ахаса, ахаса, асу. Вопрос про девайсы, какой у тебя вибратор? Я... Брат Гроб, какие аниме смотрел, какие я не вес смотрел, какие я не мес смотрел, какие аниме смотрел. Как смотрел. Фисты топ. Шина тут банит, Даник 8, 574. За что? Айдер, их залу поебана. С такого момента Калиниград деревня. Он конченый, я его уебал. Все. Советуй презик. Всем пока, заебали. Монти меня, я не открываю. Задержится мест! <сёплый> до А за что его забанил? Не за это же! Я, я его не мог за это забанить, в смысле? Не, не было такого, это вранье. Блять, вот это вот вопрос про вибратор это. Вот это пиздец! Вопрос про девайсы, какой у тебя вибратор?